Вот так это работает. Принимайте это на вооружение, поэтому нужно начать действовать. А последовательность действия вот такая. И резюмируя. Скажу еще раз. Первое, это повышаем смысле, порог. Каким образом? Раздражением вестиблярного аппарата. Различными способами вращения. Масса есть упражнений для этого. Да? Опять же, смотрите там это видео. Все там это есть. Вот. И второй момент – это определенная последовательность действий, который позволяет быстро заместить расстроенную вестибуляцию, вернуть ее к норме с помощью подключения других механизмов оппозиционирования себя в пространстве.